Ну и здесь, естественно, хотелось бы сразу по разным категориям разные рекомендации давать. Если человек оказался в ситуации, когда у него денег нет, то есть у вас из-за сложившейся ситуации у вас доходы упали, то в первую очередь нужно понимать, какие у вас есть обязательные платежи, и их нужно выписать. Я говорю о бюджете, но не о полностью всем бюджете, а именно нужно структурно выписать, на что вам нужны деньги. Если они вам нужны на продукты, то мы, соответственно, выписываем сумму, которую мы обычно тратим на продукты. А если нам нужны деньги на закрытие кредитов, то это тоже является обязательным платежом, также выписываем. И денежные средства, конечно, на связь, потому что мы не можем сейчас без связи, и на оплату услуг ЖКХ. И вот уже отсюда мы начинаем смотреть. Так, денег нет, но у нас есть какие-то обязательные платежи, и как следствие, что мне делать? И здесь уже несколько вариантов. Первый вариант – это искать, искать дополнительные источники дохода, продавать какое-то имущество, если у вас оно есть, нужно обязательно провести ревизию везде, во всей квартире, во всех, во всех а, местах. Ну и, конечно же, начать уже инвестировать бюджет для того, чтобы а, выйти, так скажем, из такой паповой ситуации, для того, чтобы все улучшилось. Дорогие наши зрители, мы напоминаем, что вопросы можно задавать в комментариях к этому посту ВКонтакте. И вот, собственно, у нас вопрос сразу же возник. Если нет денег, если сократилась зарплата, то можно ли, например, какое-то время платить за коммуналку? А, нет, на сегодняшний момент не предусмотрели такой льготы. То есть было несколько льгот сделано со стороны государства, но льготы по освобождению от оплаты коммунальных услуг нам не предоставили. Нам предоставили выплаты для родителей с детьми до 3 лет. Ежемесячная выплата была в размере 5000 рублей. И единовременные выплаты, длинные выплаты для родителей с детьми от 3 до 16 лет. И эту выплату сделали несколько раз на каждого ребенка по 10 тысяч. Если вы подавали на ну, первую выплату, то вторая вам придет автоматически. Ну, я на своих уже получила. Вот. И, Раз у вас так сложилось о том, что вот денег нет а, и нет работы, то вы можете попробовать стать в центре занятости в качестве безработного. И тогда вам будут выплачивать непослед... ну, небольшое денежное пособие на содержание. А законодатель в связи со сложившейся ситуацией повысил а, самый максимальный уровень выплаты по безработице до 12 130 рублей здесь я обращаю внимание, потому что, к сожалению, нижний порог у нас так и остался полторы-две э, тысячи рублей. Поэтому будьте морально готовы, что вы можете попасть в один порог. Но за что все-таки можно накапливать долги? За кредит или за кредит, или ни за что нельзя? Ну, Я вообще не рекомендую долги накапливать. Если у вас так сложилось, что, вы, ну, ден что вы, ну, денег нет, продать нечего, а без процентов занять не получается у кого-то, у друзей никаких запасов нет, то, конечно же, просить о рассрочке, отсрочке исполнения. Не забывайте о том, что ну, не надо бояться судов в этом случае, не надо бояться переговоров. Можно сходить и э, договориться с разными инстанциями о каком-то удобном для вас порядке платежей. Скорее всего, на вас выставят неустойку, но, опять же, через суд мы можем это обжаловать и показать, о том, что мы находились в тяжелой финансовой ситуации, при которой мы не смогли закрыть. Самое главное, я бы хотела предостеречь, чтобы мы ни в коем случае не брали деньги в кредит и не закрывали какие-то обязательства через кредитные средства, и, не дай бог, микрофинансовые организации. Друзья мои, это э, ловушка, которая, которая только ухудшает ваше финансовое положение, потому что э, любой платеж, который вы закрываете через кредит, э, и вещи, которые вы приобретаете через приобретаете через кредит, становятся дороже. Дороже именно на стоимость процентов, которые вы оплачиваете в адрес банковских структур. Поэтому а, ищите варианты, могу еще раз повторить список опять же, а, и искать дополнительные источники дохода, продавать какое-то имущество, а стараться а, перезанять без процентов у близких, без процентов еще раз повторюсь, если с процентами, тогда не надо не обращаться к кредитной организации для того, чтобы взять кредит, для того, чтобы как-то решить свои финансовые вопросы, ходить на переговоры в те же жеки, в те же другие структуры, там, в банки и так далее. Ни в коем случае не скрываться. А если на вас будут подавать какие-то риски, то не бояться судов и защищать свои интересы, потому что та ситуация, которая сложилась, она через гневуродическое плане, она признается просто мажорной. Что такое в связи с этим личным банкротство? Часто услуга очень популярная, предлагают в интернете где угодно. Мы избавим вас от всех долгов. У вас не будет никаких долгов, никаких долгов, но при этом вы будете банкрот. Что это такое? Что такое личное банкротство? Да, я и... сразу бы хочу сказать то, что у меня первое образование юридическое, поэтому я могу квалифицированно ответить на вопросы, что такое банкротство. На самом деле это процедура, которая позволяет вам, так скажем, отчасти финансово выйти на новый уровень. Да? В том плане, что если вы имеете большую задолженность перед банками или кредитными организациями и не можете оплачивать по счетам, то вы вправе заявить на себя на банкротство. Но процедура это длительная и процедура это непростая. На самом деле она ничего не отличается от того, что я говорю вам сейчас, только... Прибавляются госорганы, органы, которые будут весь этот процесс контролировать, и, так скажем, не будет возможности назад сбежать. То есть придет арбитражный управляющий, который будет смотреть, а есть ли у вас имущество, которое можно продать, чтобы закрыть какие-то кредиты? То есть вам не спишут вот так по щелчку пальцев, потому что вы не можете оплачивать. Залезут во все и будут смотреть. Заблокируют банковские, банковские счета. Будет ограничение определенное, связанное с выездом куда-либо. Хотя, конечно, сейчас это не так волнует, но все же. Будут ограничения, связанные с занимаемыми должностями, вам нельзя будет заниматься, быть участником, учредителем или руководителем какого-либо бизнеса, потому что это будет отражаться на вас. Ну и, конечно же, это определенная информация в вашей кредитной истории, то есть если вы вдруг захотите в будущем там, взять ипотеку, то это будет учтено со стороны кредитующих организаций. Поэтому, ну и не забывайте о том, что эта услуга, она на сегодняшний момент пока является платной, то есть вы должны, если вы сами себя хотите подать на банкротство, вы должны будете внести депозитарию сюда определенные денежные средства, которые будут гарантировать, что вы рассчитаетесь, во-первых, за работу с арбитражным управляющим, а во-вторых, то, что вы вообще, ну, там будут удерживаться определенные расходы, связанные с судебными, это и рассылка, в разные газеты, связанные с тем, что такое-то, такое физическое такое лицо признается банкротом, и вот в адрес, вот в адрес него давайте собирать сейчас все заявления всех кредиторов. А если вы будете обращаться к юристам, то я могу сказать, на рынке по регионам цена разнится, но в основном центральный регион, город Санкт-Петербург, и Ленинградская области это 90 тысяч судебнику юриста берут. За год вот проведения процедуры банкротства. Почему они это делают? Потому что процедура никогда не проходит в течение короткого времени. Это всегда судебные тяжести с различным периодом, в равном стадии банкротства, на годик полтора, а то и на два. А обычно даже и побольше, потому что каждый раз пробивается та или иная стадия для того, чтобы выявить все ваше имущество, посмотреть, какие у вас есть запасы, реализовать ваше имущество, закрыть какие-то кредиты. Возможно, если повезет где-то договориться с кредиторами на какое-то определенное условие и так далее. Поэтому не проще ли, друзья, сделать это все самостоятельно, не проще ли самому сейчас взять и сейчас взять и проанализировать все свои финансовые возможности и попробовать закрыть. Если у вас есть, предположим, автомобиль в семье, да, неприятно с ним расставаться, но это поможет вам выйти на другой уровень. И при этом у вас не будут блокироваться как-то банковские счета, у вас не будет портится репутация, и в конце концов вы не будете платить юристам за услуги ну, по Нет, в в такую ситуацию могут отобрать? Нет. Нет, единственное жилье отбирать не будут, но если у вас есть и квартира, и у вас есть, предположим, дачка или земельный участок, то отберут, скорее всего, дачку или земельный Нет. участок, но квартиру не отберут. И единственное жилье, конечно же, отбирать не станут. Но прийти, посмотреть, что у вас там стоит в этом единственном жилье, если у вас единственное, предположим, дорогая плазма, то это запросто буду писать, потому что mm -hmm. это не такой предмет, который можно оставить. Mm -hmm. Мы напоминаем, что у нас сегодня в эфире Елена Феортистова, автор бетселлера инвестиций без риска», и мы у нее сегодня спрашиваем все, что хотим про деньги. И вот вопрос к нашим читателям. Раньше Раньше работали в офисе, теперь на удаленке. Зарплата такая же, но почему-то я трачу меньше, остаются деньги. Почему так происходит и можно ли научиться так же мало тратить, когда карантин закончится? На чем сейчас люди экономят? Ну, понятно, в рестораны не ходят. Да, да, конечно. Конечно, то есть экономия начинается на ресторанах, на транспорте, на такси. Мы не замечаем маленьких трат. Вообще, мы очень все, большинство населения не уважает маленькие деньги. Я всегда спрашиваю, на своих выступлениях легко ли потратить 100 рублей. И обычно всегда говорят, ну, конечно, да, конечно, легко, но ну что там такое 100 рублей, сейчас это может быть и 150, с кому-то легче расстаться все остальное. Но, друзья мои, если 100 рублей откладывать а, на обыкновенный, самый банальный депозит вот, там, под 5% годовых, то за 10 каждый день откладываем по 100 рублей под 5%. За 10 лет вы накопите там полмиллиона. Вот представьте, что за такую маленькую э, сумму я могу скопить очень хорошую, э, хорошую подушку безопасности, на да, как, какой-то какой небольшой капитал, какие-то сбережения. А что такое полмиллиона? Ну вот даже если сейчас вспомнить, вы же могли 10 лет назад начать копить эти деньги. процентов каждому по 100 рублей в день откладывать. Но мы их раз трачиваем, мы их тратим на какие-то ну, для так скажем, эмоциональные покупки, и отсюда у нас деньги в целом разлетаются. А необдуманно берем кредиты, необдуманно заказываем еду в ресторане. Я не говорю о том, что ни в коем случае нельзя веселиться. Нет, не в этом дело. Но мы настолько часто приедаемся каким-то вещам, настолько часто делаем это на нашей обычной, обычной жизнью, что мы даже эмоции из этого не получаем. Казалось бы, пошел в ресторан перекусил, а эмоций никаких не заработал. То есть и вроде потратил там 250-300, а может даже больше денег. А эмоции, эмоционального возмещения не получилось. Так лучше было эти деньги отложить, и а с каким же успехом дома перекусить, правда? Ну и вот отсюда и как раз происходит, как раз происходит. Как только нас посадили всех на изоляцию, мы стали меньше тратить на рестораны, на поездки, на, на одежду. одежду, конечно же мы стали меньше куда-то выходить, и у нас таким образом оптимизировались расходы. И вот эти деньги я рекомендую начать откладывать. Для того, чтобы такой же стиль сохранить, начните вести бюджет, и вы за месяц увидите, сколько вы тратите на ту или иную статью в вашем бюджете. У каждого бюджета это вообще индивидуальный пошив у каждого человека он свой. Понятно, статьи могут быть одинаковыми, это и расходы на жилье, это и услуги ЖКХ, это и услуги и продукты и так далее, там на детей кто-то тратит. Но вместе с тем вы сможете выявить цифры, которые вы за месяц потратили на ту или иную статью. Постарайтесь в следующем месяце потратить столько же, а можно даже попробовать сократить на 3 процентов. Собирать чеки нужно? Нет. я Это бесполезно вообще. Вот Сбор чеков – это бесполезно. Самый простой вариант для того, чтобы ввести вот и не срываться – установить мобильное приложение а, на телефон, и вот сделали какую-то покупку, сразу же открыли приложение и внесли а, нужную цифру. Тогда у вас а, будет тратиться ну, по две минуты в день. Если мы будем копить чеки, мы будем приходить домой и вообще там откладывать на самый вечер, вечером мы уставшие, Делать ничего не хочется, и только будем э, себя грызть, а потом через месяцок-другой выкинем всю эту коробку или косметичку, у кого где они хранятся. Поэтому лучше сразу в мобильном приложении записывать и виду. Если же у вас ведется бюджет в приложении от банка, вы, предположим, брать исключительно с банковской карты, то тогда я рекомендую здесь анализировать. То есть вы, может, и не будете записывать, но вы все время банковскую карту выкладываете, как-то не замечаете, сколько улетело. Проанализируйте, вот сейчас у нас не так много времени с начала месяца прошло, с первого по седьмое число, ровно неделя. Посмотрите, сколько вы уже сколько вы уже потратили за эти 7 дней. А многих эта цифра удивит. Во-первых, потому что уже были какие-то оплаты по счетам обязательно, это и ЖКХ, и, возможно, аренда, если люди снимают квартиру. Ну и дальше спланируйте ваши расходы так, чтобы у вас еще получилось отложить. Очень бы хотелось, да. Следующий наш вопрос, читатели. Последний, очень важный, кстати, сейчас карантин вообще. Последние 10 лет живем на съемном жилье. Сейчас банк предлагает ипотеку под 6-7%. Брать или нет? Первого возноса у нас нет. Как понять, потянем мы или нет? Вот сейчас реально банки снижают ставки по ипотеке. а Жилье в Петербурге находится на ценах на жилье на каком-то одном уровне. Что делать людям, которые вот ставками привлечены банковскими ипотечными и задумываются там, брать им жилье? Или может и на съемном жилье все хорошо? жизнь? Важно составить финансовый план. Здесь нельзя относиться эмоционально к такой, к такой сделке, потому что вы должны понимать о том, что ипотека это не синий минутная история, это все-таки на 10, 15, а может даже 20 лет. И, и как следствие просчитать можно и нужно. И просчитать мы с вами сможем, если составим вообще все наши финансовые цели на одном, ну, в одной таблице Excel. Как это сделать? Вы должны выписать все свои задачи. Квартира квартирой, но у нас еще есть желание съездить отдохнуть в отпуск. Возможно, необходимо э, потратиться на здоровье, на стоматологию или там еще какие-то процедуры. Возможно, нам нужно помогать родителям регулярно, где мы что-то обещали. Возможно, у нас есть э, обязательства, связанные с детьми, обучение ребенка оплатить и так далее. Когда вы выписываете все в столбик свои финансовые цели и указываете как год реализации, когда вам нужно, и сумму, вы уже понимаете о том, что вам копить нужно не только, то есть с вашей зарплаты вы не только платите ежемесячную платеж по ипотеке, но вы еще остаток должны распределить по другим финансовым целям. И вот финансовый план вам покажет, а сможете вы потянуть и то, и, и, другое, и другое, и еще какие-нибудь развлечения для себя, чтобы совсем не работать уж на погашение обязательств, а еще и получать удовольствие этой жизни. И если ваши финансовые доходы нестабильны, если сейчас нет понимания, как будет развиваться, то есть предположим, нет у вас уверенности в себе как специалиста, что вас оставят на работе, и лишь в случае, если вас уволят, вы быстро сможете найти работу. Такое бывает. То я рекомендую в первую очередь рассчитать финансовый свой план с пессимистической точки зрения, а именно подумайте о том, что у вас сократятся доходы на 30-20 процентов. И вот посчитайте, сможете вы вытянуть тогда эту платеж по ипотеке ежемесячно? И что будет происходить с другой частью вашей жизни? Ипотека, ну, своя квартира это прекрасно, но а как другая часть вашей жизни? Не будет ли страдать? Если мы все время будем платить по кредитам и платить по ипотеке, и не будем даже позволять себе элементарно перезагрузиться, съездить в отпуск я не говорю там про какие-то заморские страны, хотя бы элементарно выйдет, элементарно выйдет, там, на природу, и, и тоже для этого деньги нужны. Все ездить в другой город, посмотреть, тоже для этого деньги нужны. Если мы не будем себе этого позволять, мы устанем. И это будет называться профессиональным выгоранием. А такое никому не нужно. Поэтому, как вывод. Выписывайте финансовые цели, смотрите расчет, делайте расчет личного финансового плана. И подумайте о том, что с точки зрения пессимизма именно сократите ваш доход на 20-30 процентов и посчитайте, а сможете ли вы это платить? Какую работают? сумму нужно отложить на маленькие развлечения, которые поварят на кейс в другой город, на ресторан и все остальное? Ну, здесь вообще каждый, каждый решает сам Штат для себя. себя да. да, Потому что ну, я могу сказать о том, что на сегодняшний момент например, я, например, трачу не более там, 50 процентов от бюджета на какие-то развлечения. Mm -hmm. Хорошо зарабатываю, да, то есть я могу себе это позволить. А у вас может быть ситуация другая. Если у вас много кредитов, и вы вообще сейчас живете, так скажем, мы, скажем, мы практически на хлебе и воде, то я рекомендую вообще на какой-то этап включить так называемый режим выживания, когда мы тратим исключительно на обязательные нужды. Для чего? Для того, чтобы скопить какую-то небольшую подушку, для того, чтобы выйти на другой уровень, закрыть кредиты максимально быстро. И уже дальше начинать откладывать. Ни в коем случае не позволяйте себе шиковать, потому что э, уровень прят мы можем увеличить очень быстро. Это как скорость. Я не знаю, смотрят нас автом автомобилисты или нет. нет не а, но чем больше мы прятим, тем больше нам хочется. И вот снижать вот этот вот уровень потребностей как раз-таки сложнее. А вот э, легко перейти в ту стадию, начать транжирить, но сложнее себя ограничивать. Поэтому, если у вас есть финансовая возможность, не нужно транжирить, контролируйте ваши траты, а, но и не забывайте, ищите бесплатные способы эти развлечения. Чтение mm -hmm. книг, чтение книг а, прогулки, прогулки с аудиогидом, огромное количество сейчас обучающих курсов в интернете, все что угодно. То есть можно даже организовать путешествие, поехать в какой-то другой район города. Я так пару раз делала, и дети были по Я просто брала разную информацию из разных порталов, где есть какая-то экскурсионная информация. И мы ездили в другие районы, и я там ходила, им рассказывала, и было, ну, было здорово. И при этом вина Отличный совет для петербургцев. Да. Комментарии из соцсетей спрашивают наши читатели, можно ли карту рассрочки оформлять, обещают, что беспроцентная. Ну, вообще, карта рассрочки – это такой маркетинговый ход, который для вас это действительно выглядит как беспроцентно, но на самом деле это договор займа между вами и банком. Там ситуация следующая. Есть три участника этих правоотношений. Есть магазин, есть магазин, и есть вы как покупатель, который хочет приобрести что-то, но не может выложить всю сумму сразу же. И у магазина есть банк-партнер, и вот они между собой дружат, и они говорят, давай я тебе, дорогой банк, продам этот товар со скидкой, а ты на сумму этой скидки, собственно, прокредитуешь моих потенциальных клиентов. И фактически, когда вы оформляете карту рассрочку вы оформляете непосредственно договор займа, в котором уже зашиты проценты определенные, и вы платите вроде же ту же стоимость, то есть вам не будет дешевле, если вы заплатите все сразу. То есть, как планировали купить там за 10 тысяч, так за 10 тысяч купите. Но у банка в договоре будет написано, что этот товар, предположим, стоит 9 тысяч, а тысяча является процентами, которые вы оплачиваете из-за рассрочки. Ну, очень опытные, так скажем, пользователи карты рассрочки, они делают хитро. Они приобретают что-либо по карте рассрочки, а потом досрочно закрывают и таким образом, таким образом сумму процентов себе возвращают. Но я не рекомендую так действовать. Почему? Потому что здесь нужно действительно внимательно считать и внимательно читать условия договора, потому что могут быть определенные нюансы, о которых вы не будете предупреждены. Ну и не забывайте о том, что рассрочка это ну, то же самое сверху Чем больше у нас возможностей что-то купить, мы тем больше начинаем тратить. А мы тратить начинаем и такие вещи, без которых бы мы могли пережить. А вот нам кажется, что это важно. То есть рассрочка mm -hmm. как бы кредит. Еще один вопрос человеком. из наших комментариев. На Я спрашиваю, нормально ли брать деньги у родителей? А да, если зависит от вашего возраста. Если вы, я вообще, конечно, рекомендую участникам по обеим сторонам, как и, так скажем, родителям, так и детям, стараться выходить из зоны комфорта на более самостоятельный уровень. Родители я мотивирую на то, чтобы они выдавали детям все-таки не рыбу, а удочку, и помогали им начать зарабатывать самостоятельно, и помогали, и рассказывали им, что, может быть, помогали найти какое-то там свое дело, жизни по душе, чтобы было приятно детям зарабатывать, получать деньги. А детям я рекомендую искать это дело по душе для того, чтобы они получили радости и удовольствия от того, как они вот, зарабатывают деньги, чтобы они научились откладывать, и чтобы они поняли о том, что жить самостоятельно гораздо интереснее, чем когда тебе диктуют, куда это, что ты на что-то должен. Если родители зарабатывают гораздо да. больше, чем да. хотя э, даже, даже если вот вот смотрите, вот здесь, конечно, каждая семья решается все по-своему. Да? То есть если родители, например, прям не могут себя ограничить, чтобы не помогать ребенку, то здесь... Нужно просто выберите и откладывайте эти деньги. Не стоит их транжирить. Но не снимайте с себя ответственность по по обеспечению жизни. Потому что нередки случаи, когда ситуация меняется, и родители не могут обеспечить или содержать. Это, кстати, такая ситуация повсеместная. Это не только с родителями и детьми связано. Это связано и с тем, когда там, девушка, например, находится в статусе домохозяйки в отношениях, а мужчина зарабатывает. Я рекомендую, ни в коем случае не теряйте навык зарабатывания. Вы можете быть с домохозяйкой, но, пожалуйста, имейте какую-то возможность зарабатывать всегда. Потому что э, любые непредвиденные ситуации, которые могут случиться, мы, мы не знаем, что может произойти. Да? Никто не предполагал, что в 2020 году будет вот так. Весь мир оказался на самоизоляции. Кто, кто бы мог подумать об этом? А, так вот, э, всегда лучше иметь какой-то запасной вариант и какой-то дополнительный источник дохода. Это не будет у вас трачиваться навык зарабатывания, у вас не будет утрачиваться навык вообще продавать свои услуги э, и реализовывать себя как-то. А дополнительная маткомощь от со от помощи стороны родителей или со стороны э, супруга, она, конечно же, будет создавать больше для вас накоплений. Это mm -hmm. удобно, приятно и полезно. Ну или наоборот, если вы зарабатываете чуть-чуть, а живете на деньги от э, дотаций, то откладывайте то, что заработали, а то, что вам <соединяющие> предоставляют, как скажем, в качестве материальной поддержки, живите на это. Mm -hmm. ну, могу подвести итог, нормальный ли? Зависит от вашей ситуации. Я считаю, что в 25 лет, конечно, ненормально, но ну, если человек еще студент, если он еще учится, там, предположим, 21-22, ну, наверное, это еще допустимо. Mm -hmm. Потому что ну, меня родители содержали где-то до 20 лет, хотя я параллельно уже работала. Mm -hmm. И а, где-то с 21 года, когда у меня была уже постоянная работа, я ну, сказала, не mm -hmm. надо, все. Все. <свят> Лена, очень важную тему сейчас затронули про то, как домохозяйки, женщины, девушки и можно заработать. Сейчас, mm -hmm. очень, сейчас mm -hmm. очень много объявлений на Инстаграме. «Не ходи к нам, заработай в Инстаграме, сидя дома, и я зарабатываю столько-столько». Комментарии под вот постами велико множество. Как понять, где мошенничество, а где какая-то реальная схема, на которую действительно можно заработать? Ну mm -hmm. И вообще существуют ли они вот, в Инстаграме, допустим? Mm -hmm. Во-первых, я бы не стала вестись на все посты подряд, где рассказывают о том, что я сижу дома, я мамочка с детьми, и зарабатываю 50-60 тысяч. Это, конечно, мошенники. А если вы видите пост от человека, который представляет какую-то компанию крупную, например, сейчас очень многие компании перевели свои отделы продаж в онлайн-режим. И можно быть просто да, элементарным звонарем, где ты обзваниваешь базу клиентов, и тебе платят или за звонки, или за результаты этих переговоров, то есть ты продаешь, по сути, товары и услуги компании. Если вы видите, предположим, пост о том, что приходите в нашу команду, вы узнаете, в какую команду вас зовут, если это какая-то. Если это какая-то. И проанализируйте организацию, которую вас mm -hmm. зовут. Если это крупная организация, которая там, давно на рынке, которая, у которой понятный продукт совершенно, который вам нужно продавать, то почему нет? а Тем более, если они предоставляют обучение, но если вам говорят о том, что вы должны заплатить за обучение, вы должны mm -hmm. что-то купить, сразу нет, это, конечно же, мошенническая схема, это чаще всего пирамида, mm -hmm. как, каким образом закрывается. То есть ну, такой, знаете, разумный, холодный подход никто не отменял, и нужно а, стараться... Анализировать ситуацию не с точки зрения, ой, я сейчас тут разбогатею, а с точки зрения, а что от меня ждут, какие у меня обязательства. Я же на работу устраиваюсь, и, следовательно, у меня должны быть трудовые отношения, как они оформляются, да. какая должностная инструкция, все остальное. Если вы чувствуете, что с вас наоборот деньги вытаскивают, то лучше отказаться и не рисковать. И вот здесь наш любимый вопрос: а можно ли идти в сетевой маркетинг? Продавать косметику, почему базы? нет? Все, что почему угодно, нет? Все, что почему угодно. нет? можно. Да, сетевой маркетинг на самом деле это не такая, вот, его, вот я могу честно сказать, что сетевой маркетинг, его очень сильно очернили финансовые пирамиды, которые работают по этой же схеме. Но вот как отличить сетевой маркетинг от нормального здорового бизнеса? В первую очередь нужно задать несколько вопросов. Первый вопрос, что я получаю взамен? Если я получаю какой-то товар или услугу, то ок. А если мне предлагают заплатить, чтобы я начал работать, то нет, это уже сразу, сразу не подойдет. Второй вопрос, который я задаю, а это у меня окупится, материальная выгода будет у меня от этого товара или услуги? Если это, предположим, та же самая косметика или бытовая химия, то, конечно, окупится. Я, может быть, и не продам на свободном рынке, но я могу продать это близкие подруге, соседке, в конце концов. То есть тот человек, который со мной знакомый, вот у меня материальная выгода будет от продукта. А если же это услуги, то, соответственно, само использование продукта может окупаться. Я, например, говорю о том, что вот полисы страхования долгосрочного страхования очень часто продаются по системе именно сетевого маркетинга. И покупая полис, я вроде как купила одну бумажку, но в случае там, переломов. Сотрясение мозга, каких то неприятности со здоровьем, я собираюсь в подаю страховую компанию, я получаю выплату. Вот оно, прямая окупаемость э, полиса. Если же вы понимаете о том, что вы не можете продать на рынке эту бумажку, вам продали какой-то вексель, вы не можете никак окупить его простым mm -hmm. использованием, то есть вот вы живете-живете, и у вас не может что-то произойти, чтобы вам дали выплату, mm -hmm. а, то сразу нет. Ну и третий момент, если просто клиенты у этой компании, вот просто клиенты на рынке, если же каждый раз, чтобы стать получить, просто что все сотрудники, все клиенты являются и сотрудниками, и дистрибьюторами, и агентами, то сразу нет. Uh -huh. ну, uh -huh. ну и, конечно же, заработок, да, из чего он строится доход. Если компания настоящая, она показывает свои какие-то преференции и так далее, она показывает, где она зарабатывает. На чем? Некрасивыми картинками, а реальная отчетность идет. Компания давно существует и так далее. То нужно анализировать дальше по критериям надежности. Если же вы понимаете о том, что доход строится только из-за того, что вы привели кого-то еще, то сразу нет. Очевидно, что вы получаете выплату всего лишь потому, что человек занес какие-то деньги в эту компанию. Это не… А все с происходит. вами делятся этим, да? да, с вами делятся этим деньгами. То есть ваш доход зависит от того, сколько вы людей привлекли, а не от продажи конкретно товаров и услуг. Ну и если вы вдруг ответили на первые четыре вопроса, да, все позитивненько, все хорошо, то дальше переходим к анализу уже по критериям надежности компании и смотрим, а, как давно ну, они на рынке, а где у них офис, а, кто у них учредители, а, какая, у них отчет, mm -hmm. какая у них финансовая отчетность mm -hmm. и так далее. Ну и вообще просто отзывы в интернете. Mm -hmm. Мошенники или нет, забейте, все. Да, какой как-то Ну и помните, самое главное правило, я всегда говорю о том, что любое привлечение денег со стороны населения, а, а, любой организации это лицензированный вид деятельности, и лицензия должна быть не на сайте компании, а именно на сайте Центробанка. Не поленитесь, загляните на сайт Центробанка. Есть там лицензии? Отличный цвет. Вопрос от читателей продолжаем. Вопрос можно, кстати, в комментариях описать. Мы обязательно зададим эфире. Несколько раз занимал деньги в микрофинансовой организации. Деньги до зарплаты это плохо или хорошо? Процент большой, мы всегда выплачивали вовремя. Мы же об этом сказали, Знаешь, давайте плохо. еще повторимся. Да. Вот то, что у метро у нас деньги до зарплаты, деньги, быстрые деньги и так далее. Название, не имеющие ничего общего с реальностью, вымышленное, да, но собственно... Да. А, любой, любой займ, он а, как раз-таки заключается в том, что вы переплачиваете, вы переплачиваете в рамках процентов. Ну вот давайте представим, у вас есть 10 тысяч рублей, а вам нужно потратить на обязательные нужды, на продукты, я естественно сейчас утрированно да. говорю, просто в процентном соотношении там, 7 тысяч рублей. И у вас 3000 остается, вы их можете отложить и начать на них накапливать. Мы помним, что я говорила, если откладывать по 40 рублей а в день, можно полмиллиона накопить за 10 лет. По сути, это те же самые три тысячи в месяц, если просто их откладывать регулярно. А, так вот, а, у вас не остается этих денег, потому что вы удорожаете себе любую покупку, вы удорожаете себе оплату ЖКХ, вы этот процент оплачиваете в том числе в микрофинансовой организации, вы удорожаете себе продукты на сразу же на этот процент. То есть есть как понятие такое, как кэшбэк часть денег назад, то у вас здесь получается наоборот не доп. скидка, а наоборот дороже продукты любые стоят и любые платежи, которые вы делаете. Кредиты, они как раз-таки нас э, сильно... Выпивают из колеи и, они колеи, и они снижают нашу возможность жить безбедно. Именно из-за того, что мы ими пользуемся неразумно, особенно в да, да, да. да. а, Еще один вопрос. Читатели, дорогие, спасибо, что задаете нам так много. Подруга уволилась с работы, начала играть на бирже и инвестировать через приложение на мобильном телефоне. Неужели на этом реально можно заработать? Приложений таких сейчас довольно много, банки предлагают такие предложения. Схема довольно простая, покупайте акции, ждем и так далее. Это реальный финансовый инструмент? Ну, с точки зрения вообще инвестиций, да, вы инвестируете, но с точки зрения выгоды вопрос спорный. Дело в том, что инвестиция – это всегда риск, это всегда э, ситуация, которая связана с тем, что любое неверное движение, и вы потеряете свои вложенные деньги, э, не, может быть, не полностью, будет там временная просадка. Мы все знаем, что в начале 2020 -го года э, все наверное, слышали, там, индексы рухнули, индексы рухнули, да, это что означает? Это означает, что акции крупных компаний пошли вниз. То есть, если вчера там, стоимость одной акции там, Сбербанка была там, 160 рублей, то сегодня 80 mm -hmm. и так далее. А, и, по факту я купила на 16 тысяч рублей там, акции, а сегодня у меня вместо 16 тысяч 8 тысяч оказалось, хотя я вроде ничего и не делала. Это называется падение, это называется волатильностью на рынке, и поэтому очень важно не играться в это, не пытаться обыграть рынок, а пытаться составить инвестиционный портфель абсолютно разумный, где будут учтены все риски, в том числе потери, вложения в одну, в одну компанию, потому что ну, какая-то может быть выстрелить, какая-то нет, а мы не знаем. Да? Мы, это нужно заниматься инвестированием на профессиональном уровне, чтобы анализировать возможности. Играть просто так, как брокеры заманили, вот, одну из подруг подписчицы, ну, можно, но, скорее всего, это будет развлечение в виде того, что вы будете платить брокерам за комиссии, потому что за каждую покупку они зарабатывают. Им важно, чтобы вы были вовлечены, это их доход, собственно. И чем больше людей будет покупать и продавать, тем лучше. Но для вас, для вашей выгоды это вопрос с форм. Разумнее всего составить инвестиционный портфель на 5-10 лет, а лучше на 20 лет и инвестировать регулярно. Мой инвестиционный портфель составлен на 25 лет. Я его регулярно пополняю, таким образом я зарабатываю. И вот падение фондового рынка, которое сказалось, у меня оно тоже отразилось, но Сейчас у меня портфель выравнивается. Я не паникую. Я знаю, что через 10-15 лет я еще неоднократно пройду разные финансовые кризисы, которые будут так или иначе отражаться. Но вот еще раз повторюсь, пытаться угадать рынок – нет. То есть вы реально зарабатываете инвестиционно? Я зарабатываю разными способами. У меня инвестиции есть, но я их не трачу. У меня есть пассивные инвестиции, то есть я домой где-то 32 года уже получаю доход пассивный. Есть у меня инвестиционный портфель с акциями, облигациями, с фондами И есть основное место работы. Еще один вопрос. Мама всегда аргуируется, что я ничего не откладываю. Непонятно, как научиться это делать, если денег так не хватает. Это вопрос про 100 рублей в день. Совершенно верно. И хотя бы 50, хотя бы 30. Вот начните просто это делать. Сейчас банки из-за снижения с основной ставки начали снижать процент по депозитам. Но наша задача – выработать эту привычку. Если вы начнете просто регулярно откладывать хотя бы по сколько-то, в по день, по чуть-чуть, у вас выработается привычка, вы начнете видеть результат своих вложений, ну, действий, усилий, и в дальнейшем сможете разумнее распоряжаться этим деньгами. В прямой эфир задает вопрос, кредитная банковская карточка или наличные деньги? А, зависит от, от региона вашего проживания. Конечно, банковская карта дебетовая, с начислением да. процентов на остаток, с кэшбэком. Она круче. Ну, серьезно, давайте будем честными. Вы представьте, я прихожу в магазин продуктовый, у меня там специальная банковская карта, которая мне дает кэшбэк, я покупаю продукт по акции, я, соответственно, юридически купила по акции от магазина и по акции от банка, потому что мне этот кэшбэк вернулся. Mm -hmm. Плюс остаток денег у меня все время процент начисляется. Ну, здорово. Наличные такой возможности не дают, а, но если вы живете в регионе, там, предположим, в области и так далее, вот я, например, а, когда была активная часть самоизоляции, мы уехали а, в деревню, там безналичные было очень тяжко, mm -hmm. мы искали банкоматы, когда мы приехали, по привычке такие городские жители думали, ну, подумаешь, а потом поняли, что нет. Только наличные здесь в ходу, и, соответственно, хотя бы соответственно хотя бы месячный, двухмесячный резерв, если вы живете где-то mm -hmm. а, в каком-то небольшом регионе, где наличные в ходу, то можно держать в налог. А так, в основном, я, конечно, рекомендую банковские карты с процентами масла. То есть наличка сейчас, в принципе, не нужна? Вообще нет, но если вы живете в крупном городе, я вот не сталкиваюсь вообще с проблем. Ну, нет, нет. проблем, чтобы вы... и в трассках их же можно уже оплачивать налички и так далее. Следующий вопрос, банковское приложение на телефоне постоянно предлагает мне автоматически откладывать деньги на счет по одному проценту с каждой потраченной суммы. соглашаться? Вот это хороший способ, если вы не умеете накапливать, то попробуйте действительно откладывать каким образом, это один из тех элементов упражнений, которые позволяют вам научиться копить, если вы не копите самостоятельно, то так. Если же вы, например, самостоятельно всегда накапливаете, вы ответственно относитесь к своим деньгам, вы знаете, что вы хотите купить, вы понимаете, сколько вам нужно отложить, то тогда, наверное, это будет лишним инструментом. А если обратная ситуация, да. Обратная обратной ситуации, да. Почему? Нет? лишние деньги, капают, капают. Ну Хотя да, как то все есть все я сам себя стабилизирую, стабилизирую, стабилизирую, я сам себя дисциплинирую таким образом. Mm -hmm. То есть благодаря вот этому условию я потратил что-то, еще отложил что-то. Потратил да. отложил, Вам да. не залезть потом эти деньги, а на что-то, да. Как обычно, да. Начали откладывать, потом уйдем угрожили. Да, вот сейчас очень серьезный вопрос, видимо, женщина пишет, но вообще не понятно, женщина мужчина. Мой сын начал играть в онлайн-казино, случайно об этом узнала. Это нужно резко пресечь? Он говорит, что все нормально и пока никаких денег не просьб. Онлайн-казино. Что Вообще, нужно... это опасная история, потому что, во-первых, все эти онлайн-игры, они действительно засасывают, и там проблема в том, что это определенная зависимость вырабатывается. То есть человек верит в то, что он а, зарабатывает. Вы можете не знать, какую сумму он уже потратил, то есть он вам может не говорить об этом, и обычно ну, в моей практике были неприятные ситуации, когда родители узнавали уже, когда ситуация падала, когда ситуация падала, и ребенок брал деньги в кредитных организациях, в тех же микрофинансовых организациях, и там были миллионы долги, потому что он проигрывал онлайн-казино. А проблема в том, что всех этих онлайн-казино заключается в том, что они э подсаживают человека. Это второй вид ну, это один из видов наркотиков. Подсаживают человека на постоянную игру, и человек не может остановиться. То есть ему кажется, что он зарабатывает, что он вот-вот отыграется, ему нужно еще чуть-чуть залить, он уже понял, он уже разобрался, но на самом деле он так или иначе все свои сбережения теряет в результате. Даже если он там чего-то где-то выигрывает, это его просто прикармливают, чтобы он сделал побольше ставочку, получше, посильнее и таким образом полностью опустошит. Что делать? Ну, я рекомендую обязательно обращаться к специалистам в виде психоаналитиков. Я не шучу, потому что если ребенок уже уходит в такую какую-то зависимость, игровую, то это тоже вопрос нужно решать дополнительно. Ну и финал, ну и как, ну, и как родителям не беспокоиться, вот сейчас не паниковать, то есть не устраивать какие-то скандалы, бесполезно, мы в России ничего не добиваемся никогда, а стараться именно вывести его на то, что... Чем больше ты там играешь, тем больше ты проигрываешь. То есть показать ему, что это бесконечная история, что там невозможно держать победу. И вот в этом будет сложность, и как раз таки психоаналитик в этом и помогает. Он и помогает объяснить ребенку о том, что невозможно там одержать победу. В казино всегда выигрывает в казино. Показать о том, что простое накопление гораздо больше, быстрее ты получаешь свою цель и достигаешь ее. Очень важно ребенка спросить, а зачем что он хочет накопить, а какой он целью хочет добиться. Если он скажет, да я хочу жить на пассивный доход, то показать ему, как этот пассивный доход зарабатывается, откладывается, накапливается. Никто не входил на пассивный доход, играя в сверхрисковых инструментах, в том числе и онлайн-покет. Это один из, видов, один из видов сверхрисковых инструментов, которые я не ни mm -hmm. в коем случае. Если взрослый мужчина начал играть в онлайн-покет, вот тоже приблизительно то же самое. Вот с этим что сделать? Ну, тут, тоже понятно, что ты там не заработаешь никогда в жизни Ну, вот я честно… Я, вообще вот игры mm. на вот этих рисковых площадках, они… Есть профессиональные онлайн-покеры, которые mm. там проводятся баклы, проводятся конкурсы, проводятся соревнования, то есть это как вид спорта. Это одна история. Но когда ты играешь якобы в онлайн-покер, где ты постоянно проигрываешь, сливаешь и так далее, это совершенно другая история. Тут нужно смотреть, где вы играете. Если это у вас профессиональный вид спорта, ну или там, так скажем, любитель, спортсмен-любитель, да, то ну, просто оцените свои расходы, сколько вы готовы на это тратить ежемесячно. Да? То есть, чтобы у вас был бюджет и чтобы вы за этот бюджет не выходили. А если э, это какая-то подозрительная структура, какая структура, в которой вы играете против э, каких-то вымышленных персонажей, где вы всегда проигрываете, то конечно здесь опять же мы обращаемся к специалистам. Mm -hmm. И, э, вот важный момент. Нам все время кажется, э, что мы можем заработать э, больших денег, если э, мы будем делать какие-то странные вещи, там, типа впишемся в сверхрисковые инструменты, станем зарабатывать на финансовой пирамиде или еще что-нибудь. Нам хочется верить в сказки, что есть поле чудес, где можно посадить одну золотую монетку, а на следующий день вырастет золотое дерево. Друзья, вы должны запомнить, вот, как, знаете, как раз и навсегда. Не бывает доходных инструментов и надежных. Не бывает. Это две вещи, противоречащие друг другу. Невозможно заработать быстро. Не, ну как бы своим умом, если вы зарабатываете каким-то интеллектуальным достижением, это еще и реально. Но невозможно заработать быстро на каких-то сервисковых инструментах. Там чаще всего вы проигрываете, теряете, проигрываете и теряете деньги. Угу. У нас осталось последние 10 минут эфира. Вопрос по-прежнему можно задавать в комментариях. Сейчас я задам один из тех, что уже представили. А, есть свободная небольшая сумма каждый месяц, около 50 тысяч. Что с ней делать? Последний вопрос. А, правда ли, что большая часть вкладов в банках невыгодна не открывать даже инфляцию? Вот 50 тысяч. И что с ними делать? Банк нести? Абсолютно правда, что вклады не покрывают инфляцию, особенно реально у нас официально, естественно, написано одно, а реальная другая. Что делать? В первую очередь вам я предлагаю вам создать для себя финансовый резерв. Это денежные средства, которые будут составлять шестимесячные запас денег, который вам платят на полгода. Если будут какие-то падения по доходам, вы можете оттуда брать деньги и смело их тратить на жизнь. Причем этот финансовый резерв не нужно хранить в одной валюте, хранить их в разных валютах. Там, предположим двухмесячный резерв в рублях, остальное разделили между разными валютами. Не обязательно доллары, не обязательно доллар, и евро. Это могут быть и фунты, это могут быть и швейцарские франки, любая валюта, которая вам симпатична. А, остальные деньги мы направляем на свою финансовую защиту. А, я рекомендую всегда приобретать полис долгосрочного страхования жизни. Это один из инструментов, который, во-первых, позволяет и накапливать, а во-вторых, в случае, если у нас произойдут проблемы со здоровьем, mm -hmm. а, неприятности, там, связанные со смертельно опасными заболеваниями или еще что-то, то нам придется вынимать деньги из резерва, чтобы направить на лечение. А вот какие ну, такой полис, он позволяет получить денежную выплату от э, страхового ну, компания. А, вообще сам полис накопительного страхования или долгосрочного mm -hmm. страхования жизни, он состоит из двух частей. То есть одна часть идет в накопление, я, предположим, плачу там, по своему полису 31 тысячу рублей в год. Mm -hmm. А он у меня рассчитан там, на 30 лет. А, часть денег я, из этой 31 тысячи у меня идет в накопление. И через 30 лет я получу эти деньги накопленные с инвестиционной определенной доходности, это надежный вид инвестирования, там не будет высокой доходности. Я это знаю. Какая доходность? Ну, там инфляция, ну, там 3% годов будет. Mm -hmm. Ну, с учетом инфляции, то есть я еще покрываю инфляцию сверху. Ну и вторая часть, она идет как раз на защиту риска. Mm -hmm. Переломы различные смертельно опасные заболевания и все остальное. Если что-то со мной произойдет, я, соответственно, получаю выплату у компании. Mm -hmm. Если со мной произойдет что-то с летальным исходом, деньги получат мои дети, причем всю сумму, которую я планировал накопить, mm -hmm. даже если я не успел это сделать. Mm -hmm. И такую финансовую защиту я обязательно рекомендую сделать комиссию, потому что, не дай бог, что семья оказывается очень часто в патовой ситуации. Ну и дальше мы составляем с вами инвестиционный портфель и, конечно, начинаем инвестировать. Свободные деньги только направляем на инвестиции, всегда свободные. Все остальное мы направляем на жизнь на закрытие текущих целей. Если вам деньги нужны через годик, через годик, через месяцок, нельзя эти направлять на инвестиции ни в коем случае, потому что, вы сами видите, рынок нестабилен. В начале года мы увидели, как рухнули индексы, как рухнули акции крупных компаний. И сколько они еще будут выбираться из крена, неизвестно. Разные эксперты делают разные ставки. Mm -hmm. То есть инвестировать 50 тысяч. Можно инвестировать, но сначала я бы рекомендовала создать ежемесячно а. финансовый mm -hmm. резерв. Mm -hmm. Да, безусловно, финансовый план обязательно вообще, без него вообще никуда. Но это бумага. Mm -hmm. А дальше мы накапливаем финансовую подушку. Защищаем, сделаем полис накопительного страхования, и потом свободные деньги, начинаем бежевично на инвестиции. Если 50 остается, вопрос. Валюта, золото. А Портфель он как раз будет составлять из фондов ИТФ, которые можно взять и акции российского рынка, mm -hmm. акции иностранных компаний, и золото в том числе. То есть не храним яйца в одной картине, в одной картине. В любом случае, всегда разные. Угу. Один из самых популярных вопросов в последнюю минуту нашего эфира задаю. А можно ли играть в лотерею? Не в вов... нее вообще кто-нибудь когда-нибудь выигрывает? кажется, что это легкие деньги. Ну вот то, что продают около 300 рублей за билет. Можно играть в лотерею? Но это вот э, те же самые игры. Ну, то есть это то же самое казино. То есть mm. только я себя успокаиваю, что это вроде недорого я потратила. Но на самом деле просто нужно в разбе взять и посчитать, сколько я уже оттуда слил. Люди же что-то выигрывают. Единицы, да? Это как мы очень часто слышим а, разную рекламу маркетинговую от различных а, брокеров, не очень порядочных, конечно же, о том, что начни играть на форексе. Вот Вася Кубкин выиграл вчера а, чуть ли не 10 миллионов, а он всего лишь сантехник. Добросят да меня сантехники. Василий. Ага. Но, друзья, смысл именно в том, что ущемляют… Ага. Э, смысл именно в том, что за, смысл в этом и заключается, о том, что люди очень часто выдают желаемое за действительное. На самом деле Выиграть казино невозможно, казино всегда одержит победу. В, в лотереях та же самая история. Вы можете забить в поисковике вся правда о лотереях и увидеть, как э, происходит формирование этих фондов и как на самом деле происходят розыгрыши. То есть вероятность того, что вы одержите победу, ну я не знаю, я сомневаюсь. Мне кажется, проще откладывать копить. Mm -hmm. Тут ты контролируешь. И правда ли, что чем больше бюджетов покупаешь, тем шанс на выигрыш снижается? Mm -hmm. То есть, это, это еще и ставки там делают, да? То есть не mm -hmm. типа... Еще а, чем больше, тем пробуешь, тем меньше у тебя шансов или нет. Друзья, да, это та же самая лотерея. То есть mm. здесь нет какого-то да или нет. Я просто рекомендую не пользоваться этим. Mm -hmm. Это, mm -hmm. это mm -hmm. не инструмент. Да. Лучше вместо покупки каждого билета по 200 рублей лучше эти деньги отложить на депозит. Даже так, даже, так, даже так, хотя доходности маленькая, но хотя бы так начать накапливать. Вы посчитайте, сколько, вы за, сколько лет вы покупаете эти билеты, как много вы на них потратили. Посчитайте процентную ставку на депозитном калькуляторе, сколько бы вы заработали. И вполне возможно, что это и был ваш выигрыш, просто вы его растратили уже, а так могли бы одержать а, ну, Да, накоплением, простым накоплением элементарным. Елена, спасибо огромное за то, что пришли к нам в эфир. Если какие-то вопросы остались, можно их в комментариях. Тоже написать Мы обязательно передадим Елене, и она вам ответит уже дистанционно. Спасибо большое всем, кто нас смотрел.